Давайте мы с вами перейдем к другому вопросу. Есть два типа мужчин. Понятно, что между ними будет масса переходных форм, но есть два крайних типа. Это биологический подход. Турнирные виды мужчин и семейные парные виды мужчин. Турнирные виды мужчин – это мужчины с красивым оперением, с красивыми формами, Мужчины брутального вида, с ракезами на голове, с накачанными мышцами и так далее, то есть красиво одетые, ну, в общем, те, которые инвестируют в свой внешний вид и во вторичные половые признаки, это турнирные виды, понятно, что в животном мире турнирные виды, если это стая, стадо или, или еще что-то другое, то они имеют, их 5%, и они имеют 95% детей в этой популяции. Но ну, это турнирные виды. Они относятся к короткоживущим, потому что их стиль, ритм, образ жизни всегда быть на чеку, всегда быть в боевой готовности, всегда... Боятся упустить какой-нибудь праздник, тусовку, мероприятие, продемонстрировать свои турнирные таланты и так далее. Вот смотрите, на сегодняшний день какие красавцы служат в спецназе, допустим, в каких-то спецвойсках, как в морской пехоте Соединенных Штатов Америки. Все под 90 девяносто, с тяжелыми подбородками, все спортивные, накаченные и так далее. Женщин они видят очень редко на берегу, а в основном занимаются на турнирными видами, поэтому между собой всегда находятся в борьбе на победителя и так далее. В обычной жизни мы их не видим, мы их не видим по магазинам ходя, мы их не видим на каких-то даже ходящих по пляжу, но когда появляется такой экземпляр на пляже, мы видим, как он вышагивает, как он себя несет. Мы сразу видим, понимаем, это турнирный вид мужчин. Они же, понимаете, турнирные виды мужчин, они не недальновидны, они живут сегодняшним днем, они от победы до победы живут, от праздника до праздника, вот. от выходных до выходных и так далее. А это, куда мы еще их отправляем, этих мужчин турнирного вида? Мы их отправляем в цирк, в спорт и так далее, но их в обычной жизни мы встречаем мало. Почему так происходит? Они сами туда идут, и мы их туда отправляем. Зачем они нам в повседневной жизни, офисной жизни, деловой жизни, ну, вот такой бытовухи. Они не для бытовухи созданы. Парные виды – это несколько другие мужчины. Они не такие высокие, не такие широкоплечие, не такие мощные. Они обычные относятся к тому обычному нашему большинству которые живут с неким далеким взглядом в далекое активное здоровое долголетие и так далее они хотят жить долго счастливо но без фейерверков и вот этих шумных праздников поэтому, мы наверное лучше поговорить об этих мужчинах потому что первых как правило воспитание детей мало интересует и женщины которые выбирают таких мужчин они четко понимают что воспитывать им детей от такого красавца придется самой в гордом одиночестве потому что он пойдет дальше оставлять свои копии генов Дальше, дальше, дальше и так далее.